Yeah, yeah, yeah, yeah. Olá, всем хай, привет, с вами Дэнни, Дэнни Сегодня у нас будет на обзоре плюс сливе вот такая вот сборочка. Мне она напомнила сборку, ну как у адвансщиков, у вас адванса, что-то такое, в вот, таком стиле. А эту сборку мы сделали вместе с вами на стриме в субботу, вроде как. Большую часть этой сборки мы сделали вместе с вами, кого не было тот вашара. Не, не трогай его, блядь. Да в жопу. Все из-за твоих скелетов вонючих. Сам вонючий. Но мы же башню снесли за тебя. Нет. Это сборочка под средние компы по меркам сампа. Далее по тайм вы можете посмотреть сборку ну, для слабых компов 200 мегабайт. Но обзор лучше этот посмотреть. В общем-то нормально. Идем к обзору. В первую очередь это у нас Худ. Окей, okay, интерфейс. Здесь у нас на фисте Nokia, старая такая, 3310, наверное. Я не помню, как она выглядит, но в общем, Nokia. Фист um, я сделал, прикольный. Он тут у нас за рамочки выходит. Ну я еще чуть-чуть обработки накинул, типа грязюки, И вроде выглядит прикольно. Далее спускаемся ниже, Хрпашечки у нас чуть поуже, по вертикали. И пошире по горизонтали, то есть по длине денег я их сделал. Также хп-показатель. Это хп-показатель от Гольфина. Тут можно поменять стиль шрифта. Там 0, 1, 2, 3 три стиля. Я гонял на втором. Он прикольный. Далее деньги. Деньги нестандартные, заменен доллары и деньги. Логично. Шрифт я заебался фиксить. На деньгах у нас текстура грязюки. Я ее вот отсюда вот так вот вырезал. И на каждую цифру накидывал вот эту текстуру грязюки. Дальше идем к радару. На радаре у нас тонкая водочка Икеа радар диск. А радар центр. Просто белая точечка. Ну и карта. Такая вот карта от нашего худа. Это полупрозрачная версия карты. Есть вторая карта в модлоудере. Она полностью такая же просто, ну Также на карте тоже лежит текстура грязюки. она прикольно вписалась, мне прям ну, прям нравится, прикольно очень. Ну раз я зашел в меню, вот такие вот у нас фронтоны, я их тоже задренил, накинул шума, шум тут вообще прикольно смотрится. В общем вот такие вот фронтоны. Такие вот у нас фронтоны. Закинулись рыбой, далее наверное идем к пушечкам. Первый компакт такой, составил. То есть пушки стандартные, иконки нет. Иконки немножечко перерисованные, но прикольные. Вот такой вот дигл на иконочке. Шотган, но стандартный. Эмочка и рефлан. Также есть второй гампак. Вырубаем сначала гампак со стайл. Заходим просто и вырубаем обычный гампак. Вот такой вот дигл темненький, дефолтный. Такой вот шотганчик жесткий. Такая эмочка и рифа. Бицы здесь нету. Ну а теперь генерал. Вот такие вот звуки. Также звуки перезарядки. А, Шотган. Прицел смотрим. Такой же прикольненький прицельчик. Стрелябельный я бы сказал. Ямочка. Что я забыл. Я еще покрасил у пушек эффект мазла, то есть это вот огонечек выстрела, так сказать. Вот такой вот у нас перекрашенный цвет мазла. Это именно на стандартных именно вот этих пушечках, потому что ну, который второй гампак, ну там вообще нету мазла на модели, поэтому его никак не покрасить, только в эффектах, но это уже не круто будет. Еще забыл добавить гампаку, то что к нему относятся, это эффекты. На нем там Эссекты прожаты 128, плюс 2 256, а на нем очень пышная такая кровь, Мне прям прикольно стрелять, попадать. Сейчас нету возможности показать на ком-то, я просто вам сделаю вставочку. Далее у нас будут скины. Ну вообще, вот этот скин рифа, он мега крутой, это самый крутой риф, из-за которого я играл, он, он такой крутой, прям ну, за него по кайфу удобно играть. Далее у нас идут текстуры дорог, плюс растительно, сейчас я пролечусь. Вот такие вот дорожки, а, прожатые 256, деревья они 128 и 256. Вот давайте пролетимся чуть-чуть. Я заметил что в этом паке с деревьями удалены все кусты ну большинство кустов это печально немножечко мне как-то с кустами ну как-то красивее а так ну какая-то как-то лысая ну не прикольно в общем ну и последнее этот имсус плюс кайбокс кайбокс mod. Может что-то знает такого челика он выпукнул Skybox довольно прикольно я не знаю юзан это текстура у или нет Но по мне я такое не видел еще сами также плюс ему я сделал имсус в общем с 12 св 0 и погнали дальше такие в общем 7 погод, все прикольно в принципе обзор закончен на этой версии сборки идем к версии для слабых компиков все по ГОСТу, 200 мегабайт, все прожато ну вот мы переместились на версию для слабых компиков в общем все аналогично, просто прожато выключена постобработка звуки переведены на Ugeneral Ugeneral у нас в г меню вот здесь вот все звуки, но звуки такие же аналогичные. Давайте послушаем звуки. Таймсус, S112, SV0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот такие вот 7 погло текстуры дорог деревьев прожаты в 128 а, закинуты дороги именно в GTA 3 а, растители в модводера у деревьев замененные где это может немножечко у кого-то хавать FPS так что вот говорю вам можете их поменять или выключить или удалить эффекты прожал в 64 именно эффект той крови которую я показывал надеюсь она в 128 вот эффекта вообще эффекты можно выключить также в гоменю. буст а, FPS и здесь выключить эффекта, Но меня бесит выключение эффекта в то, что нету пуля, которые как бы летят в пол, трейсера или как это. То, что. вот вот этих вот искорок нету, в общем, меня это как-то, не знаю, напрягает, поэтому я как бы. Эффекты не вырубаю. Так что я вам все сказал. Можете вырубить. Удалить, что я сказал. Ну и в принципе геймить с кайфом. Наверное все рассказал. Теперь идем смотреть копты. Там я немного обски, обскилнулся. А, нормально уже так пулеметчу. Но попадания плохие. Но пулеметчу уже получше. Так что все. Всем гудлак. Смотрите копты, Пожалуйста. Бай. я убил кирюха ченса киберспортсмена блядь. О, еще дабл фраг О, я отхерился? еще где враги да безной корабль ебанный туда тебя нахуй В лабораторию смолтся что за У меня убьет, интересно? Убежал, okay. Убежал, я его убил. Okay. <смех> <смех> Че у них тут происходит? Не вот здесь ему пяти я так на ХЛП весы немножечко подсосал, у него хпашачок на него убил, конечно. Бро, бро! <смех> вот так вот хотя бы, хотя бы, вот так вот бы хотя бы убить кого-то еще. Барят война лютая. Где я нахуй? Я вообще ничего не успел понять. Куда это нахуй? Зеленую зеленку. Тут x 2 Так, по пятому, так, по пятому, так, по пятому, так, по пятому, так, так чуть не кидывал на теребь. На конечно, но... Это, кстати, был последний карт лидера, кристины какой-то там. Поэтому сейчас я раду. Вот такой вот у нас финальный радостный кад. Не знаю, это, наверное, то Эй, бой. Ну, хотя бы, ну что, я вообще ничего не понял, но ну, нормально. Ой, зря я вышел. Ну да. Ч, брат, мне? Это я заспалнкил разменовский. почему за дерево? Ну, хотя бы так, ну, хотя бы так, как всегда. Эй, бой. Опять у моего дома тут ошибаешься, козел? Ой, я нашел пиксель, я нашел. Куда мы лезем, чудик? Все-все, спрятались, рассосались, лошарики. Вот так вот тебя козел. По черепушке едят. Они опять там что-то страшно завезли. Ну, их раз, разберут думаю. а я так сейчас понакидываю. По ногам стреляю, но я нормально ляжу. У меня патроны кончились. Убить бы кладыш. Так. Так. Ну вот такой... Это типа такой фликшот можно назвать. Красивенький чуть-чуть. Ты что делаешь, дурак, ябан? Нормального пацана? я даже похились Ой, на похуй, щас этим попайтимся А у меня, у меня хп на тысячу, блять. Ааа ты Ебать Нахуй ты меня давишь, Миха Мишаня, Мишань Мишань, умри, умри, умри, Мишань Спасибо не убил но добил не добил а убил еще ой араберский сегодня блядь. владислав жесткий тебя убил тезка а я тоже тут убиваю что-то но ну, это же меня так убивают это что почему он не умирает я ему накидал охуеть сколько он не умирает это не это нечестно это нечестно я бы его убил почему че не пробивается? я его убил типа через полчаса только как я умер блядь. убил кирюха чем с меня убивает тоже